Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, в нашей замечательной игре куча разного трансмога. Какой-то красивый, какой-то не очень, какой-то подходит под определенное время года а какой-то просто хочется надевать абсолютно всегда. Именно о трансмоге сегодня пойдет речь и не о обычном трансмоге, а о том трансмоге, который будет введен в обновлении 10.05. Сразу получить его будет нельзя. Нужно будет сделать особое достижение. И это особое достижение является довольно-таки времязатратным. затратным. Не в том плане, то, что нам нужно будет кучу фармить каких-то реагентов, или там нужно будет, не знаю, заформить валюты много. Нам просто-напросто нужно делать ежемесячную награду 12 раз в торговой лавке. Торговая лавка — это новое здание, которое будет в обновлении 10.05. И там, полностью заполняя полосу, мы будем получать какую-то определенную награду. Так вот, это нужно сделать 12 раз. То есть, если я правильно понимаю, исходя из достижения, то можно, например, сделать в феврале, в марте не делать, потом сделать... Апрель, май, далее, далее, далее месяцы и, То есть суммарно 12 набрать Если так оно и будет, это будет довольно-таки еще щадящая система Но если нужно набрать 12 раз подряд все эти награды Ну, это очень как-то жестко по отношению к игрокам Потому что, то есть это нужно на год продлить подписку То есть это нужно близам запускать какую-то акцию Чтобы еще и дополнительно замотивировать игроков оплачивать вов В общем, интересно довольно-таки Вот ачива на текущий момент на ваших экранах Она будет в правом верхнем углу Пока видосик буду редактировать, подставлю, само собой, это достижение. Очень интересно, то есть, да, как оно все будет реализовано. А сам сет брони, давайте посмотрим, открою окно браузера. Броня стражей, броня ночных эльфов, дневная версия и ночная версия. Такие замечательные трансмоги. Стоит ли оно того? Ну, в целом, если вы играете, если вы постоянно играете в игру, то почему бы и не зафармить? Все это дело Почему бы каждый месяц просто не выполнять те условия, которые будут в торговой лавке Для получения через год этого сетика Я по-любому буду его делать И в, получается в феврале 2024 года появится только впервые у людей этот трансмог Очень интересно, очень долго придется ждать Может быть, чего сократят до 6 месяцев Посмотрим Глянем, что будет дальше всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также для вас там имеется увлекательный розыгрыш. До скорого!